Let's <laughs> go. Все, все, ракеты, Нет. Да, ну, ты... Когда мы еще в Москве будем, Алло? Ну, да. какого у нас стоит? Ну да. Футболки от 500 о шапке не светятся? Ну-ка, тут что? Mm -hmm. Стой, это а еще за плащи. Mm -hmm. Там, смотри, глаза. Вон. Mm -hmm. Mm -hmm. Смотри, Ушки. А дальше, я серьезно не помню, что было. Мы опять также шатались бездельно по ярмаркам, покупали всякие товары. Там была какая-то коробочка с неизвестными материалами, неизвестными электроприборами, которые продаются в том же рационе за 1000 рублей. Но об этом позже, я товара потом покажу. Так, короче, я могу выбрать любую На автограф-сессии Брайана автографов он не раздавал, но э, фотосессия также выстроилась в дальнющую очередь. Такая же почти очередь была, как у Суэндыка. Но тут мы обязаны были отстоять. Потом мы поняли, что стоим не в той очереди, <laughs> потому что нам нужно было идти не, не на Брайана, а на билеты на Брайана. То есть у нас еще не было билетов на автограф-сессию. А там стояло человек 5. И пока мы взяли билеты... Ну, хотя времени не так много прошло, минут пять. Мы посмотрели, а этой длиннющей очереди вообще нет. То есть организация просто прелестная. То есть пока мы брали билеты, Брайан просто тупо был свободен. То есть для фотосета. Фотосессия стоила 1000 рублей на одну фотографию. Ну, я заплатила, ну и ладно. В общем, пошли мы фотографироваться. И тут я поняла, что я хочу фото без парика. Я сняла парик, но у меня в волосах зацепилась резинка, и я ее не могла снять. Я аж попросила волонтеров, я пропустила двоих-троих человек для фоточки. Я вижу, Брайан там тоже что-то типа смотрит, типа, блин, когда же я подойду? В общем, я сняла парик, отдала его там какому-то волонтеру подержать, пошла, пошла фототься с Брайаном. А нам еще сказали, кстати, волонтеры, типа, нельзя его обнимать, трогать, хотя я потом, блин, по приезду домой вижу фотографии, и там его, блин, кто-то трогал, кто-то реально обнимал. Не знаю, как у вас это получилось, но... но так вышло. Сразу, как я к нему подошла, он сказал тоже, типа, «Вау, ты косплеешь меня, ты очень на меня похожа». И Амелия это подтвердила, она сказала, типа, блин, здорово, у вас реально там кари глаза, большие брови, типа вот все в таком духе. А, вообще приятный, добродушный человек, и мы с ним сфотались, и все, это, это были, блин, малейшие секунды счастья. Мы просто вышли оттуда, и ну и ладно. Я стала обратно надевать парик, там по пути еще были косплееры, я еще с ними фотолась. Смотрите вокруг <ролевые> давайте, <ролевые> давайте вот так всем показывай. <ролевые> Я потом это все выложу в группу. девянты <ролевые> <ролевые> <делает? Кто -то ролевые> <правит> Да Рида прячется. Да. Фонаро, Да, И вот уже пришел вечер Камикона, И мы пошли домой С громадными пакетами Там у нас, наверное, три пакета было И позже я записала в Москве последнее видео Это вот как мы разбираем покупки а, да. В общем, для полноценного счастья мне не хватало еще несколько часов, чтобы остаться в Москве. И тогда бы я смогла записать интервью. Потом посмотрела в группу, я увидела, что у Сергея там а, был другой оператор. И он там с ними на фоточках был. Я такая, ну ладно, ну ему хоть повезло. Надеюсь, что я его еще увижу. Э, что я хочу сказать. Э, в общем, если стремитесь к какой-то цели... Стремитесь, и у вас получится. Типа, блин, я вообще не думала, что я его увижу, тем более за такой короткий срок. То есть, блин, два дня прошло, я вообще узнала о том, что Брайан едет в Россию. Я подумала, ну блин, я опять с ним не увижусь, и типа, вряд ли он когда еще приедет в Москву. Но он сказал, что скорее всего приедет, так как большая армия поклонников, и, собственно, вот. А у меня на память остались очень-очень э, много подписей. О, -о, -о, -о. ну кому-то я уже раздарила. А кому-то мне еще только придется раздарить. В общем, беспорядочно, но здорово. Большой прокол у нас был с оружием. Типа, как его провозить в аэропорту? Только в багаже, ребят, только в багаже. Я там купила классное ружье, которое, блин, до сих пор не жалею, что я его купила. Деревянный пистолет, который стреляет резиночками. 1200 стоит. Да, вот. Это, наверное, самая, блин, классная покупка, которую я там приобрела. Так что стремитесь. Ох, блин, я просто в самолете составляла интересный списочек небольших шутечек. Просто я этот пиджак одалживала у девочки, которая сама бы хотела там побывать, но она не поехала. И она, кстати, этот пиджак заказывал с Москвы. Получается, он с Москвы приехал в Омск, еще не успел приехать, он уже едет обратно в Москву, а хозяйка нет. И, получается, этот пиджак обнимал Петра Ковришкина. То есть она его должна э, и трог, и, кстати, Брайан тоже трогал э, Получается, она, этот пиджак, должна либо себе по поколением передавать, либо продавать в три Вообще интересно там проходить по Камикону, задевать кого-то причем и типа, о, блин, ты какой-то знакомый, он такой. Вообще-то я блогер а такая. Ну, я тебя не знаю. Даже если у него лям подписчиков. Толкнута звезду, и даже этого не знаешь. В общем-то, все, что я хотела сказать. Стремитесь к своей мечте, и тогда у вас все получится. До встречи. Меня зовут Лими. И меня прислали из Омска, чтобы спасти YouTube от мусорных видео. А еще мы встретили Хэнка, двух Хэнков. Э, Гевина Рида, Гевин вообще канонище, Куча Хлой. И блин, мы просто перефотались со всеми, кого могли увидеть, заметить. Э, даже сделали пару сценок, правда некоторые оказалось не записывались на видео. Ну, в общем, мы с Хэнком теперь сдружились и поездка прошла не зря.